Всем привет! У нас новая необычная раздача от Суи уже подтвержденная ими, что это действительно так будет Airdrop для всех, кто держит данную NFT. Полное описание у меня в Telegram, ссылка на Telegram в описании под видео. Итак, первое, что необходимо сделать, это перейти в Google форму и заполнить ее. Там адрес кошелька, почта, потом Discord username И отвечаем на вопросы. То есть заполняем анкету. Это не квиз, а обычный опросник. То есть пользуйтесь ли вы NFT, есть ли они у вас и такого рода. Где-то по одному ответу принимает, где-то по два можно выбрать, три. Через Яндекс копируйте, переводите или прям сразу в этой Google форме. Нажмите, перевести на русский. И там проставляете ответы на двух листах. Занимает минут пять. Это указано тут. А обновление вашей анкеты через 12 часов. То есть. Потом заходите сюда, жмете верифи. И появляется кнопка клайма. Остальные задания. Лайк, like, ретвит. А в дискорде он необходимо. Сначала соглашайтесь с условиями, потом будет пост, там под ним типа лайка, значок, на него нажмете, появятся дополнительные группы чаты. Ищем High GM, копируем кого-нибудь GM, вводим сюда, вам дают роль. Проверить можно вот так. Вот видите, member. Возвращаетесь на грем Ой, на Galaxy. И проставляете верфи. Все. Ждем оставшееся вот это задание принятия. Кнопку Climb. И забираем nft -шку. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.